Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. В этом видео мы будем с вами изменять регион на таких часах, как Galaxy Watch 5, но та же инструкция на Galaxy Watch 4, идентичная абсолютно. Все ссылочки, которые для вам понадобятся или файлы, будут в описании видео, пройдете, скачать. Также там будут файлы, или вернее ссылочки на видео о том, какие прошивки содержат какие регионы, это раз. И второй, это как прошить Galaxy Watch 5 или Galaxy Watch 4. Там в этих видосах есть соответствующие ссылочки на файлы прошивок. Или на темы, где эти прошивочки можно будет найти. Ну а мы же к региону. Зачем его менять? Допустим, человек, который сделал эту инструкцию, на... он не сделал ее, вернее он ее испробовал, да, Вообще эта инструкция была сделана для того, чтобы менять регионы на смартфонах Samsung. На э, сайте XDA англоязычном данный человек просто взял ее и применил на своих часах. Э, живет или жил он в Германии. Короче, у него часы э, с регионом Германии. Samsung Pay там привязывается к какому-то определенному банку, либо карте. Короче, и с другими банками не работает. Из-за этого как бы невыгодно. Поэтому он взял с помощью этой инструкции, изменил регион и теперь в Samsung Pay он может привязывать любые э, карты. Для нас в России допустим, это не актуально. Почему? Потому что у нас Samsung Pay хоть он и работает, но карты у нас на нем не работают. Даже Мир. Карты, допустим, Мир работают на смартфонах Galaxy в Samsung Pay, но на часах не работает. Но допустим, если у вас э, Смартфон, Samsung, да, и часы тоже Samsung Galaxy Watch 5 или Galaxy Watch 4, но, допустим, куплены где-то там, я не знаю, в Арабских Эмиратах, где не работает Samsung монитор здоровья, допустим, официально, поэтому вам приходится ставить модифицированные приложения для того, чтобы завести их и измерять пульс, вернее, ЭКГ и артериальное давление. Так, если вы возьмете на своих частях и измените на регион СЕР, в том случае, дорогие друзья, запомните, если у вас смартфон Samsung, тогда вы уже сможете пользоваться официально приложением Samsung Monitor здоровья для измерения ЭКГ и артериального давления. Далее, если у вас, допустим, также часы Samsung и смартфон Samsung, но регион, допустим, либо Вьетнам, либо США, то там Samsung монитор здоровья недоступно, допустим, измерение давления. Только ЭКГ. Поэтому вы, изменив регион на сер, сможете также завести у себя и как раз-таки измерение давления. Далее, если, допустим, у вас часы куплены в Китае, а смартфон у вас тоже Samsung в Китае нет Play Market на часах, поэтому вначале вам нужно будет перепрошить или даже можно будет попробовать, не гарантирую, но возможно можно будет попробовать просто изменить регион, перезагрузить часы и тогда возможно Play Market подтянется автоматически и установится на ваши часы если же нет, тогда надо сначала будет перепрошить часы прошивкой Сервисный, где есть практически все регионы. Потом уже поменять регион, и также у вас будет работать Samsung Монитор здоровья, ну и так далее, тому подобное. Samsung Pay, кстати, тоже будет работать, если вы, допустим, где-то живете в Европе и просто измените регион своих часиков, и так далее, и тому подобное. Ну, э, еще много-много-много чего можно сделать, все зависит от того с каким регионом у вас часы и в каком регионе вы на самом деле живете. Если у вас какие-то вопросы возникают, непосредственно и вы хотите, чтобы вам кто-то подсказал, пожалуйста, в описании видео есть ссылочка на чат Телеграм. Туда пишите, там задавайте все вопросы. Вам там сможет ответить не только я и администраторы канала, которые соображают в этом, но также те люди, которые проходили подобные трудности и смогут вам объяснить, как их решить. Поэтому лучше туда. Ну а мы, дорогие друзья, с вами к инструкции. Как я уже сказал, в описании видео будет две ссылочки на видосы. Первое это как прошить Galaxy Watch 5. Да, я прошивал Galaxy Watch 5, но абсолютно идентичная инструкция для Galaxy Watch 4. Ссылочки там в описании видео есть на темы, где эти прошивки можно скачать. Далее, там же будет ссылочка в описании видео о том, какие регионы прошивок содержат какие регионы часов. Поэтому пройдете и тоже посмотрите. Там я кратенько об этом говорю. Ну а мы с вами к инструкции. В описании видео, дорогие друзья, будет ссылочка на zip-архив. А вот этот zip-архив. Скачайте его в удобное для вас место. Дальше его нужно будет разархивировать. И уже папку из архива переместить на диск C. В этой папке содержатся все файлы, в том числе и команды для командной строки, с помощью которых мы будем все эти действия производить. Запомните обязательно. Самое главное разархивировать нужно не папку в папке. Да, чтобы вот папка разархивировалась, вы ее открыли. И там были все для нас нужные файлы. Все, когда папочка распаковалась, у меня получилась папка в папке, поэтому я с папки ее вытащил. И теперь перемещаю ее на диск С э, файловую систему, так скажем, компьютера. Все, закинул сюда. И все. Пока что все. Переходим. К остальным действиям. Кстати, вот этот фирменный циферблат вы можете также скачать в описании этого видео. Далее, дорогие друзья, важно, чтобы у нас наши часики, так скажем, да, были подключены к одной Wi-Fi сети. И наш компьютер тоже к Wi-Fi сети или находился в одной сети с роутером. Так, смотрим теперь. Нам нужно посмотреть, какой у нас регион прошивки. Именно прошивки. Как я уже сказал, в описании видео будут все ссылочки, и там вы сможете узнать. Вот у меня такой регион, этот регион включает практически все остальные регионы для часов, которые нужны, без проблем. Другими словами, с этой прошивочкой я могу изменить регион своих часов на любой, там, европейский любой, там, США, Китай, короче, да что хотите, неважно, короче. Просто всего. Так, теперь мы идем с вами, значит, в настроечки, спускаемся. В самый низ, а часах Galaxy нам нужна именно эта строка, видите, дальше идем по, находим вот она и смотрим, видите, у меня вторая строка, у вас этой второй строки не будет, но у меня здесь написано, видите какой регион, у меня не сера, буду делать на серу, у меня здесь, по-моему, Британия, по-моему, Британия, дальше что нам еще нужно с вами сделать? Переходим в дисце и открываем папку, приготавливаем короче ее для того, чтобы уже начинать с ней работать. Открыли и переходим, дорогие друзья, мы с вами к часикам. А и еще это очень важно, обязательно открутить, отключить антивирус. Причем это нужно сделать вообще в самом начале, поэтому это очень важно. Отключите антивирус. Я не помню говорил, я не говорил в самом начале, но это очень важно. Вот когда антивирус мы с вами отключили все, теперь э, точно знаем, что у нас антивирус никакие файлики-то не удалит. Вот, открываем мы с вами вот этот вот текстовый файл и меняем там э, в блокноте. Его просто можно открыть, тот регион, который хотим, в моем случае сер, закрываем и сохраняем. Все, теперь берем часики мы с вами. Нам нужно открыть параметр разработчика, потом э, отладку по ADB и отладку по Wi-Fi. Ну, если вы уже взяли за эту инструкцию, скорее всего, вы знаете, как это сделать. Но мы, на всякий случай, повторим. Что мы, значит, делаем? Идем мы с вами в настроечки. Так, венем вот-вот на -вот настроечки. Спускаемся в самый низ. Э, параметры о galaxy Watch. Дальше опо тут. И э, вот, пожалуйста, вот эта строка у меня уже не открыта. У вас будет вот такая вот одна всего строка. Вам нужно будет несколько растапнуть Появится вторая строка Можно выходить отсюда в основное меню И внизу у нас появится параметр разработчика Открываем параметр разработчика Включаем отладку по Adobe Она у вас отключена будет И дальше включаем отладку по Wi-Fi Вот это вот, да И у нас появится Когда он появится Будет подключен к Wi-Fi Появится вот этот айпишничек Без последних пятерок Нам его нужно запомнить Дальше, что мы с вами делаем? Сейчас я поправлю, наверное, чтобы нам было видно клавиши моего ноутбука. Так, все. Нажимаю Shift. Обязательно, чтобы ни один файл не был выделен в этой папке сейчас именно. Нажимаю Shift и правую клавишу мышки. Еще раз нажимаем Shift, держим и открываем и правую клавишу клавишу мыши вот открываем командную строку либо PowerShell если у вас не будет командной строки э, в описании видео я вернее в инструкции я сделаю команды именно для PowerShell и для командной строки все теперь открываем у нас как я уже сказал в zip папочке будет вот они команды открываем эти команды они внизу все первая строка Сюда вводим наш айпишничек, который был на часах, мы который уже с вами видели. Вот он у меня есть задан, я его просто изменяю уже конкретно, выделяю и ввожу в командную строку. Просто копирую для командной строки. В принципе, здесь ничего сложного. Так, скопировал, нажимаю Enter, Все. Едем дальше, соединение когда произойдет На часах у вас всплывет окно Вот как здесь, видите, нажимаю ОК Все, нажал ОК Поехали дальше Берем следующую команду Следующая команда как раз таки а, Вот заменяет а, Файл, который мы с вами Меняли регион, где, да, вот текстовый файл На а, В системе часов Туда его добавляет Копирует в часы, короче все, видите, вот именно так должно быть, чтобы прошло все. Теперь запускаем уже вот этот файл. Запомните, два раза кликнули, нажали. Всплыло вот это вот окно. Так, на весь экран не получается, но ну ничего. Мы нажимаем Start Shell. Первое, Start Shell. Нажали и ждем. Должно вообще появиться передача приложения определенного на наши часы. Вот оно началось, хоп, отключилось. Если отключилось, ничего страшного. Берем и запускаем его по новой. У меня не с первого раза все получилось. Запустили по новой, ждем. Передача, если пойдет, то хорошо. Если не пойдет, опять выключится. А опять берем и опять по новой запускаем. Все, запустили. Старт, shell. Готово. Ждем. Будет передача файла. Именно языкового пакета. Как-то он там модифицировал именно языковой пакет. Для того, чтобы умудриться изменить систему в наших часиках. Посмотрите сейчас на часики. Там вот будет интересная такая сейчас фишечка передача, Хотя нет, не сейчас. Это уже будет потом, когда мы с вами будем дальше все изменять. Пока ждем. Все, вот. Ага. передача прошла, приложение установилось. Оно такой, значок США, там флаг США, короче, в часах. Теперь у нас сейчас всплывет командная строка. Вот она. Теперь уже добавляем следующие э, команды. Вот эту вот команду можно подождать и пока не появится вот видите на часах начались всякие штучки всплывать как бы все мы ничего с часами больше не делаем добавляем вот эту команду нажимаем enter нажали Intel либо подождать как я уже сказал можно чтобы там какие-то буквы появились но лучше подождать короче когда все буквы там вот они появились я уже нажал Intel, короче у меня так все прошло нормально видите показано что он именно там сидит в, в этой теперь копирую следующую команду Добавляю, нажимаю Enter. Это как раз команда, которая, по-моему, меняет файл. Да? Теперь еще одну команду. Вот здесь они разделены у меня на две. Сначала одну команду. Это получается команда, которая закрепляет изменения вроде как. А вот последняя команда, как раз таки для того, чтобы проверить, был изменен у нас наш регион или нет. Смотрите, добавляю, нажимаю Intel, да, видите, прописано, сер, это говорит о том, что команда внедрилась, регион наш поменялся, все, теперь нам это ничего не надо, все, закрываем все окошечки, и теперь нам только нужно, э, что сделать, перезагрузить наши с вами часы, нажимаем две кнопки, держим их, доталово не отпускаем, пока не появится у нас следующее окно, смотрите, сейчас появится Samsung Ribbit, Держим, пока не будет вибрации. Как только провибировали, вот сейчас у меня провибрировали, и ты отпускаешь. Все. Это говорит о том, что сейчас у нас часики прогрузятся в систему. Прелесть этого способа в том, что не надо сбрасывать часы короче, к настройкам, до заводских настроек. Все, просто перезагрузить, и вы увидите, что наш с вами регион изменился. Ждем. Так, все, вроде загрузились часы. Открываем настроечки. Идем в самый низ на часах Galaxy. По часах Galaxy. Дальше ОПО. Вот это вот. И смотрим. Видите? Изменился региончик. Теперь у меня сер. И так, дорогие друзья, можно делать до бесконечности. Просто берешь, делаешь, делаешь, делаешь, делаешь. Как хочешь, меняешь. Сколько хочешь, меняешь. Без всяких проблем. Вам напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал, видео, комментарии. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите в Телеграме. Ссылочки все в описании видео. Захочете поддержать канал, ссылочки там же в описании. Пока.